Многоклеточный организм представляет собой единое целое, в котором отдельные части и органы взаимосвязаны. Так, корни поглощают из почвы воду и растворенные в ней минеральные вещества, которые по стеблю поступают во все остальные части растения. В листьях на свету образуются органические вещества, которые также поступают в корни и другие части организма растения.